мотоциклов Зоншин новый спортбайк который называется ZS250GS3A как видим это большой спортивный мотоцикл выполнен в самых агрессивных линиях, то есть и в чертах а как видим рама птичья клетка она стальная из того, что облегченное, это задний подрамник. И также дюрали алюминиевые будет маятник. Установлен моноамортизатор с регулировками жесткости и скорости отбоя, который работает опять же через облегченные дюралевые рычаги, то есть через дополнительную прогрессию. Сзади установлен такой небольшой, но достаточно информативный дисковый тормоз. То есть я, я говорю за то, что маленький суппорт. Сзади установлена 130-я покрышка. 17-е колесо. Оно выглядит такой пятиконечной свистны в виде. Большая 520-я цепь, то есть уже спортивная установлена, как и на всех нормальных спортивных мотоциклах. Вот, спереди установлено 110-е колесо. Тоже дисковый тормоз. Ну и теперь о самом главном. Двигатель 250 кубических сантиметров. Двигатель верхневальный, четырехклапанный, имеющий жидкостное охлаждение. Для полного охлаждения добавлено даже два кулера. Кулеры фирмы Panasonic. В этом моторе порядка 28 лошадиных сил. Коробка шестиступенчатая, спортивная уже будет. Максимальная скорость его зарекомендована порядка 170 км в час. Бак на 15 литров, по-моему, установлен. И интересно так сделано, сразу возле бака замок зажигания. То есть, грубо говоря, в самом баке. Как видим, сразу, чтобы далеко не отходить, установлены дюралевые траверсы. Нижние клипоны. Вот такая будет приборная панель. И она довольно-таки информативная. То есть есть датчик топлива, датчик положения передачи, время, скорость спидометра, а также чек двигателя есть. Здесь будут тоже такие небольшие указатели, которые показывают повороты, дальний свет, ну, все такое. Опять же, сделана, как и во многих спортивных мотоциклах, раздельная оптика. То есть в одной фаре будет ближний свет, в другой фаре будет дальний свет. Диодные повороты, которые будут ярко видно в любое время суток. И сзади также. Пахлопная труба проходит под задним крылом. Сверху трубы будут вот такой небольшой стоп-сигнал, который там светит. Работает мотоцикл довольно-таки громко. мощный аппарат как я уже говорил это большой мотоцикл он двухместный есть ножки для заднего пассажира а, довольно такие прикольно установлены зеркала они подвижные, то есть ну они сразу имеют форму, якобы они прикручены намертво но сделаны так что их можно с небольшим усилием повернуть чтобы настроить смотрится это вот так, то есть посадка его у него одна боковая подножка по мне рост метр семьдесят очень удобно, есть туннели под ноги то есть сюда и поместится легко человек, который выше меня роста На обороты после четырех тысяч